Клево всем, друзья! Сегодня я на реке Кубань, и я сегодня с донкой. И я покажу, как правильно ловить на донке, на течении. Я покажу более интересный способ, более уловистый, по рыбиться в донке. Поехали! Ну что, друзья, удилище готово, точку нашли, прикормка готовая. Осталось прицепить крючок и начать ловить рыбу.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 Все. Больше ничего не надо. С силой сжатия можно определять заброс. Если прикормка влажноватая, сжимать можно слабее. Если прикормка начала подсыхать, сжимать сильнее. Мы смотрим, у нас при времени ожидания до трех минут, прикормка не должна опа вот эта поклевка есть первый заброс и сразу поклевка друзья. вот так что там у нас американский сомик маленький вот прикормка у нас большая часть осталась В это время ожидания прошло всего секунд 30-40 после заброса вовсю в этом месте я и приехал именно за вот этой рыбкой его тут очень много это рыбка номер один у меня сегодня будет в рыбалка. рыбалка пошла ловим друзья друзья бубенцы я их использовать не буду в каких ситуациях нужны бубенцы бубенцы нам нужны когда мы ловим на несколько удилищ. Просто визуально мы не можем уследить сразу за несколькими удилищами. Максимум на два, если они лежат рядом. Если два мы размесем в стороны, мы уже их увидеть не сможем. В таких случаях бубенцы. Но, что такое бубенцы, если у вас вы увидели, что дернулся так, сработали бубенцы это значит что рыба фактически уже заселась засеклась и это значит что 50 процентов а то и сто процентов поклевок вы просто не увидели это одна из ста или одна из 50 рыб которые поклевки Такие, что вот, вот. Сейчас прикормка практически вся вышла. Это то, что я сейчас добиваюсь. Кидая в одно место, оставляя там прикорм, я раскарливаю место, я как бы приглашаю рыбу на стол. Наша задача увидеть поклевку раньше до того, как рыба засеклась до того как рыба выплюнула и правильной подсечкой среагировать на поклевку рыбы есть вот вовремя подсек рыбка есть 5 маленьких усадок в Краснодаре уже несколько лет подряд нету зимы и этот гад расплодился так, что начал с яму вытеснять другую рыбу. Вот в этих местах еще 3-4 года назад отлично ловился гора. Сейчас только солнце. Стараемся кидать в одну точку. Вот такое себе. я без пацака без ничего у меня длинного такого пацака нету чтобы поднять серьезную рыбку какой это на рыбку похоже ой ой ой ой вот такой американский сомик такой вот такой ротик усатый-полосатый. Рассказываю про бубенцы, друзья. А Вот у вас заброшен, лежит кормушка, лежит поводок. Что происходит, если у нас сильно, чтобы сработали бубенцы? Рыбе нужно дернуть так сильно, вы можете это взять, попробовать дома, положить кормушку на пол, взвести удилище и попробовать, как нужно сильно дернуть рыбе, чтобы у вас сработали бубенцы. А огромное количество рыбы подошло, взяла насадку, потянула, почувствовала нагрузку жесткого кончика удилища и выпнула. И так может быть много раз. Одна, вторая, пятая, десятая, пока одна какая-то при выплевывании не укололась и сильно не дернула. Таким образом у вас задрелся кончик и сработали бубенцы. При выплевывании она заукололась, испугалась и дернула. И тут уже все зависит от крючка в первую очередь, от качества крючка. Она засеклась окончательно или все-таки выкинула. Поэтому, если есть возможность, ловим на одно удилище без губенцов. Больше шансов поймать. Когда вы только видите, что началось движение по кончику, вы делаете подсечку. Друзья, подсечка. Как у нас все подсекают на донке. Увидели поклевку, затресется спиннинг, подбегают и со всего размаху делают бешеную подсечку. Друзья, это сверх неправильно. Это сверх неправильно. Что происходит при подсечке? Крючку, чтобы засечься, должна быть свой угол атаки. Крючок может зацепиться за губы, за выпирающие части. Как правило, это нижняя или верхняя губа. У большинства рыб самая толстая часть это нижняя губа. Это чаще всего цепляется рыба. А чтобы крючок зацепился за нижнюю губу, нужно, чтобы жало крючка смотрело вниз. Почти все крючки при плавном вытаскивании разворачиваются жалом вниз. При вытаскивании зато рта крючок начинает вот так разворачиваться вниз и засекает рыбу. Что происходит, если мы сильно резко дергаем? Мы не даем возможность крючку развернуться. Мы просто, как он там есть в пасти, резко выдергиваем крючок из пасти рыбы. Таким образом, крючок не принимает нужный угол атаки в пасти рыбы. А что будет, если мы будем плавно делать не подсечку, а плавно? Если современные хорошие крючки, они рыбу просекают великолепно. При плавном отводе мы даем возможность крючку время на разворот и на подсечку. Вот это вот плавность с головой хватает просечь нежную губу. С головой. На большинство рыб. Да, если это у нас амур и крупный сазан, там нужно еще чуть подсечь, возможно. И то не всегда. Чаще всего и этого хватает. Поэтому не делайте вот этих мощнейших, вы, вы просто сами этой подсечкой выдергиваете крючок из пасты Вот, я плавно вывел, и таким образом мы еще отводим рыбу с точки. Если рыба сошла на точки, особенно это лещий карась, это все. Точка у вас на время заглохнет. Очередной американец. Насадка. По моему опыту, в Кубани чаще всего работает 1 1 2 парыши если брать за парышей. иногда вот как вот сейчас вот я ловлю три штуки и больше не вижу смысла одевать да если сейчас можно поставить побольше крючок и попробовать повоймать более крупного 5 6 Есть. есть и такой вариант. Но при ловле большинства рыбы, включая леща, 1-2 это самое ходовое количество парышек. Не надо одевать огромный пучок для ловле этой рыбы. Нет смысла. У вас все равно будет теребенькать мелкая рыба, вот дергать. Постоянно дергать, не ревировать, а не факт, что вы что-то поймаете. И очень часто сидишь, пробуешь, перебираешь насадки. количество опарыша, три, четыре, один. И вот один прекрасный момент, в очередной раз одеваешь одного и ловишь килограммового леща. Потом перебираешь варианты, опять одеваешь одного, ловишь килограммового сазана. Было такое у меня много раз. Ну вот я пришел к выводу, что для меня один два парыша это самая норм в Кубани. Вот эти Ох, ох. ох красиво. тих тих тих тих тух, тух, тух, тух Как он скрипит, ругается, недоволен. О, вот, друзья, как положено, о чем я и говорил. Четко, четко за нижнюю губу. И вот, друзья, смотрите, я ловлю без всяких трубочек, без сверхсложных узлов секретных, без трубочек противозакручиваете. У меня ни разу еще поводок не перекрутился. Не запутался. И одна из причин. И одна из причин. Это удар в клипсу. Это тот маленький секрет. Который знают все фидеристы. То есть все, кто ловит на фидер, знают этот секрет. Удар в клипсу, это как раз то, что не дает поводку запутываться. Пусть у вас будет хоть один, хоть три. Ну что, друзья. Пять опарышей. О чем я и говорил. Очень часто, почему-то у нас в Кубани увеличение объема приманки не всегда увеличивает рыбу. Друзья, если вы же все-таки предпочитаете ловить на прикормке типа пластилин, когда замешанная как пластилин, как крючок не оборвало петочку, никогда не используйте в таких случаях закрытые кормушки. То есть, если вы ловите на очень вязкие прикормки очень вязкие то кормушка должна быть тогда только открытая только открытая именно тогда больше шансов поймать рыбу у вас вешать огромное делать огромную пружину вот такой тоже нет смысла есть смысл делать большую пружину с большим количеством прикормки, если вы точно знаете, что в этом месте, где вы ловите, есть лещ и сазан, и вы хотите его привлечь и удержать. Тогда нужно на точку дать больше прикормки, но опять же, чтобы удержать леща и сазана, нужно, чтобы у вас прикормка выходила с кормушки. Вы можете налепить батон, но он у вас не должен вернуться после заброса. Он должен весь остаться. И время ожидания на такое сильное течение, более 4 минут, просто нецелесообразно. У меня все поимки Сазана, что были на реке Бубань, на Фида, они все в районе минуты. Поклевки были все в районе минуты после заброса. Так же и вещи Вот сейчас, друзья, ситуация интересная. Ловил на три опарыши, шли поклевки. Одел пять парышей. Поймал одного маленького. Потом несколько забросов, не было поклевок. Поставил три опарыша и опять пошли поклевки. Казалось бы, американский сомик прожорливый. А вот не, захочет, не хочет брать большого объема насадку сейчас. Что использовать? Монолеску или шнур? Что вам удобно? Но ну, если вы хотите видеть более результативно поклевки, это шнур. 0,1-0,12 максимум. Больше чем 0,12 нет смысла использовать шнур. Вот на данный момент у меня стоит 0,12 шнур, как видите, кормушки 70 грамм, проблем вообще не возникает. Также и 100 грамм, если мне не нужно сделать силового заброса, проблем не возникнет забросить. Если мне не будет перегружено удилище, и вот также все спокойно его заброшу. Но при этом поклевки на шнур я лучше буду видеть чем на монолеску, если монолеска 0,22-0,25 максимум. Если вы поставите уже тройку, просто никакая кормушка у вас на течение не удержит слишком толстая леска, и будет все уносить на Камчатку. Да, тут у нас рыбчик, небольшой рыбец, вот такой маленький рыбчик, вот такой. красивая очень рыбка, рыбчик. Друзья, началась ситуация, стали странные поклевки. Стали странные поклевки одиночными ударами. Удар тишина, удар тишина. Сейчас удлиним поводок до 60 сантиметров. То есть у меня основной поводок 30 сантиметров. Я добавил еще вставку 30 сантиметров. Таким образом поводок стал 60 сантиметров. Через джинсы Сомик ударился в ногу И колючкой пробил у кого Друзья, если вам понравилось видео Ставьте класс Подписывайтесь На мой канал Пишите комментарии Для вас это практически ничего не значит Каналу поможет продвигаться Одно удилище позволяет Лучше его контролировать, больше экспериментировать с прикормками, с насадками. Ты больше внимания уделяешь ему, чем когда ловишь сразу на несколько удилищ. Когда-то я этому не верил, это не мог понять. Считался крутым доночником, крутым рыбаком. Иногда ловил по многу карася, в принципе и все. У нас леща в таком количестве нету, поэтому попасть на яму с вищем и на колбасе, на донки практически нереально. Хотя когда-то были времена, мы очень неплохо ловили подлещика на самодоры когда пружинка забита хлебом, несколько крючков с пенопластом. Очень неплохо ловили. Но Я на один фидер поймаю в разы больше, чем на самодоры. Это я говорю не потому, что я вот ловлю на фидер, а потому, что я прошел все этапы. Ловил на донки, ловил на фидер. И поэтому у меня появилась возможность Появилась возможность сравнивать. О, ох, ох, ох, ох, нифига себе, нифига себе, друзья, вы видите, что вытворяет, а? Так, чтобы бревно там не зацепило. Нифига себе. Ух, ух, ох, вот это да, вот это кайф. Кто там? Так, он чуть попустит. Кто ж там такой? Усач, что ли? Усач. Тоже усач. Я думаю, что такое конкретное? Мелкий или нормальный? Нормальный. Есть пацан? Если не трудно, подойди. Сейчас подержи, подержи его. Усач, друзья. Тут его много. И тут реально его надо половить вечером, ночью. Надо, надо. А если еще на метелика, это вообще будет. Крусами, как руками какому? Ну, спать либо ничего страшного должны помогать друг другу Тут берег неудобный, да, вот есть а у меня короткая всего 2.7 я ее не стал сюда это не 4. И то, видишь надо это приседать да. Да. друзья это усач пойманных в кубане смотрите какой красавец у, у нее рот у меня есть видео на канале по ловле усача, можете перейти по ссылке и посмотреть это видео. Мы в большом количестве ловили, единственное в то видео не получилось половить нормально, ловился мелкий усач. А так мы его вот такого размера плюс-минус ловили в очень большом количестве. Ну вот, видео как всегда было пролетное по крупной лови. Смотрите какой красивый, а? кубанский усач, вот пойманный в реке Кубань, на донку, на опарыша, вот такой красивая рыбка, смотрите какая красивая, красный хвостик, смотрите. Ну что друзья, вот я и половил на донку. Показал вам вариант, как можно хорошо, успешно ловить на донку. Рыбалка у меня длилась всего два часа. За два часа подловил немножко американских сомиков, 14 штук. Одного усача и десятка-полтора мелких густерок рыбцов, которые тут же выкидывались, не брались. Так что, друзья, попробуйте мой вариант донки, он вам очень понравится. И вы поймете, что можно ловить намного больше, ловя всего на одну донку с одним крючком. С правильным подходом. Желаю вам хороших, качественных уловов и до новых встреч на воде.